Чат, покинула, чат, чат, ля, ля ля Что это за место? Где я вообще оказалась? Хм, пойду-ка я отсюда. Ой, здесь вообще тупик. Ладно, пойдем обратно. Тут у нас картинки какие-то, похожие из разных мультиков. Кажется, я поняла, я попала на YouTube. О, а это еще что тут летит? Все, я поняла, это игра. Нужно угадывать мультики по этому предмету. Надеюсь, мне ничего не будет, если я выберу неверно. Давайте попробуем. Из какого мультика лис? Даже путешественница, Маугли или Валли. Я выбираю Маугли. Там же все-таки про зверей. Нам нужна ваша помощь остановить жулика. Вам нужно сказать, жулик не воруй, жулик не, не воруй. Ужас! Спасибо, что помогли остановить Жулика. Ой, Жулик, не воруй. Как я могла забыть? У нас тут лук. Так, да, точно лук. Мультики такие. Барбоскины, Суперсемейка, а это, кажется, Храброе Сердце. Я бы выбрала Храброе Сердце. Проверяем. Меня зовут Мерида. Я старшая среди потомков клана Донброх. И за свою руку я поборюсь сама. Юху, я угадала. Так, у нас на выбор Рапунцель, Аркадий Паровозов и Тимоны и Пумба. К чему подойдет сковородка? К Аркадию Паровозову? Шучу, наверное, Крапунцель. Смотрим. Кто еще может знать, что я здесь? флин Райдер. Так, да, красотка. Крапунцель. Где моя сумка? Спрятала. Не пытайся, все равно не найдешь. Она вон там в горшке. Все знают, сковородка оружие свободы. Но тут я вижу какая-то волшебная палочка.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 Пока, дружок! Увидимся завтра! Я опять не угадала. Бррр, думаю, вы тоже не угадали. Так, переходим дальше. Что тут у нас? Так, у нас тут какой-то енот. Выбираем из Тарзан, Мадагаскар или Мулан. Я думаю, Тарзан. Там же есть всякие еноты? Да, это точно Тарзан, я уверена. Василин Лемуров, ура! Привет вам, гигантские морды! Это же Лемур, король Джулиан! Как же я мога... Почему я подумала, что это енот? Ладно, забыли. Это тут вот что? сказочный Патруль, Привет, Я Николя и Маша и Медведь. К чему же подходит эта девочка? Я думаю, это милая девочка из мультика Я Николя. А ты что делаешь? Тебе не пора домой. А как ты думаешь, что я делаю? Пока ты догонял Аньяна, кто-то должен был починить машину. Э -э, но она же не ездит, верно? Подбросить тебя. Видали, как я легко отгадала? Это потому что я супер знаток мультиков. Ха! Это какое-то оружие тут появилось. Нам дано Супермен. Русалочка или история игрушек? Вот тут я даже не знаю. Буду полагаться на свою интуицию. Пусть будет мультик Супермен. Артритун, хм -хм -хм. старый друг, пусти ее. Ни за что. Теперь она моя. У нас договор. Отец, извини, я, я не знала, я не зато я до этого нормально отгадывала так мы имеем улиточку выбираем из губка боб квадратные штаны дамбо или бэмби хм, эники бэники ели вареники мой выбор губка боб Я тоже. Это было гениально. Согласитесь? Тут у нас тигрица. И тут мультики с какими-то тиграми, львами дозверями. Да зверями. Что-то сложно как-то. Вообще не знаю, что выбирать. Можно звонок другу? Ладно, не надо. Сама справлюсь. Я же крутая. Кунг-фу панда, ледниковый период или король лев? Я выбираю кунг-фу панда. Боги, помогите мне! ему достался! Ты! Неуклюжая, жирная панда, которая ничего не воспринимает всерьез. <свист> а ну хватит! Стой! Это я виноват! Случайно зацепила ему лицевой нерв! О, это было очень сложное задание, но Боги Мультиков мне помогли! И я думаю, я одна отгадала, из какого мульта тигрица. Чё тут нам дали? Холодное Сердце, Снежная Королева и София Прекрасная. Это 100% снеговик. Ну, это вообще легкотня. Хотя подождите, тут два зимних варианта. Я почти уверена, что это Снежная Королева. Пусть она и будет. <клевые> <клевые> а, Олаф, еще рано. Спасибо. И <клевые> а, Я жду не дождусь, это наше первое Рождество за целую вечность. Первое и самое главное. Ну и что, что не угадала? Я все равно смогла угадать целых пять мультиков из 10. Я уверена, что больше никто не сможет повторить такой фантастический результат. Ой, картинок больше нет. Значит, игра закончилась. А мне даже понравилось отгадывать. Если вам тоже понравилось, то подписывайтесь на мой канал LSPL. Там есть подобные видео. Ставьте лайки, жмите на колокольчик. Пишите комментарии, я вам обязательно отвечу. Пока, ребзя. Ари Ой, куда я пошла, тут же тупик. Пока.